Ложное. Я посмотрела фильм «Реквием по мечте» Аронофски. А я когда-то пыталась его смотреть, но там вот эти все гниющие руки, этот, этот, как силовые эти, я подумала, какой ужас. А недавно у меня была депрессия глубокая, я подумала, о, фильм про гниющие руки, здорово, посмотрим. Я посмотрела, и я была в абсолютном восторге от этого фильма, потому что рановский снял идеальный фильм про внутреннюю пустоту. Это вот единственная мысль этого фильма. И потом я зачем-то полезла читать критиков, а критики стали писать о том, что это фильм про то, как ломаются американские мечты, как люди не могут достичь своей мечты там, и так далее. А на самом деле единственный смысл этого фильма в том, что… Ну, вы помните, да, этот фильм все по мечте»? Да? Да? Но это единственная суть этого фильма в том, что эти люди пустые внутри. И из-за этого это все происходит. И я села и написала свой рассказ про внутреннюю пустоту. <реклама> Давай сюда пониже октавы, сюда получше. И вот она бьет его с размаху по лицу. И сразу ей стыдно, не выдержала, сорвалась. А он берет ее за горло и прикладывает ломкими позвонками к стене. И так они замирают. И челюстью обоих сжаты и смотрят друг на друга так, что кроме этого взгляда ничего не существует сейчас на земле. И так невыносима и вместе, и врозь, а внутри у обоих любовь. Больная, горячая, воспаленная. Оба знают об этом, и оба не знают другой любви. В детстве отец водил ее на собачьи бега Собаки бежали по кругу за кроликом Отцу нравилось, ей тоже Когда бежишь за кроликом Когда на кролике сфокусирована вся твоя жизнь Не замечаешь пустоты внутри И все, что можно придумать Самого страшного на земле Не страшнее этой пустоты И ты бежишь, обжигая лапы в детстве отец брал его с собой на рыбалку. Он плакал, что из рыбы надо рвать крючок, что рыбе больно. Он спрашивал, куда попадает рыба после смерти. А отец молча смотрел на поплавок, словно в лодке был только он один. И вот они смотрят друг на друга. И оба понимают, что падали в то, с чем боролись годами. Сначала ведь говорили, договаривались, старались. А теперь бросили и сделать уже ничего не могут. Просто летят по инерции прямиком в обрыв. И лисы уже все в пыли разбитые, а все умудряются на лету поймать друг друга в фокус дрожащего зрачка, безумные. Возле самого края они на секунду замирают, а руки совсем мокрые, скользят, и они глазами, и она глазами говорит ему, это же ты меня убил. А он отвечает, это ты. И оба права ведь... Он не выдерживает и соскальзывает первым. Она могла бы, может быть, еще выбраться, подтянуться, но над обрывом нависает и смотрит ей в глаза пустота. И она, не думая, струной ласточкой, вытянув тело, летит следом за ним. Она догоняет его в полете, обивает руками за шею. И последнее, что чувствуют они, это запах друг друга. Самый лучший из запахов. Запах, который больше смерти. Запах летящего впереди кролика. Запах отсутствия пустоты. Запах, в котором перестает быть страшно. Спустя две секунды они, улеж... они уже лежат на дне бездонного ущелья так глубоко, что их не видно. И никто не знает, и никто никогда не узнает, что такое это всепоглощающая внутренняя пустота, страшнее которой нет ничего на свете. В понедельник они оба придут на работу и будут для всех по-прежнему улыбающимися нормальными людьми.